Добрый день, дорогие друзья, и сегодня, как мы и обещали, подготовили для вас информацию о тех заболеваниях, какие нужно исключать при подозрении на синдром хронической усталости. Друзья, вы не удивляйтесь, что слишком длительным получается видео, там долгое, но должно быть долгое. Дело все в том, что цель моя была максимально обобщить, показать вам международный опыт, современных врачей, там, зарубежных, свой личный опыт, клинические проявления ярко показать, с целью, чтобы, если у вас есть синдром хронической усталости, и вы увидите свои проблемы в моем выступлении, вы, по крайней мере, будете знать, в каком направлении двигаться и какие исключать заболевания. Условно их делят на две большие группы. Это заболевания инфекционной природы и заболевания неинфекционной природы. Итак, о чем же мы должны с вами подумать, пытаясь исключить либо докопаться до истины, исключить те болезни, либо докопаться до истины, что же вызывает у человека синдром хронической усталости? Ну, начну с целого перечня заболеваний. Это заболевания неинфекционной природы. На первое место поставила гипотериоз. Нарушение работы щитовидной железы, и в первую очередь нарушение ее функции с эм, формированием пониженной функции гипотиреоз. Это говорит о том, что дефицит гормонов щитовидной железы будет сказываться на всем организме, и так или иначе у человека разовьется весь комплекс симптома хронической усталости. В первую очередь это будет вялость, апатия, сонливость, слабость общая, мышечная слабость. Конечно же, в данной ситуации нужны полный комплекс обследований на гормоны щитовидной железы, тиреотропный гормон, в том числе УЗИ, обязательно нужна консультация специалиста. Мне очень нравится сравнение, которое при нарушенной работе щитовидной железы, в частности при гипотиреозе, много лет назад один эндокринолог привел мне и образно это мне очень сильно понравилось. Он говорил, представляете, вот есть камин, в камине сложены дрова, рядом лежат спички, бумага для розжига, но если не произошло момента поджигания, теплее не станет, энергии не будет. Та же самая ситуация происходит при гипофункции гормонов щитовидной железы, то бишь нет энергии, потому что именно гормоны щитовидной железы включают энергетические процессы в каждой клетке организма. Далее, я не буду углубляться, я просто озвучиваю, что да, проблемы щитовидной железы могут вызвать синдром хронической усталости. Далее, анемия. С одной стороны это симптома, может быть, какого-то заболевания, с другой стороны это может быть самостоятельное заболевание, анемии тоже бывают разные, и, конечно же, для того, чтобы понять, нет ли проблем с количеством эритроцитов, их качеством, это основные, это красные кровяные тельца нашей крови, которые несут кислород, без кислорода энергии тоже в тканях не будет и в целом в организме, поэтому Банальный анализ крови общий. Там я всегда радуюсь за то, чтобы делали общий анализ крови развернутый вместе с лейкоцитарной формулой. Но для диагностики анемии даже достаточно тройчатка, когда мы смотрим эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, соя. Итак, обязательно нужно проверить кровь для того, чтобы определиться, нет ли у человека анемии. А если она есть, то причины ее потом уже отдельно выяснять. Возможно, с лечащим врачом, возможно, с гематологом и так далее. Далее. Отдельно хочу остановиться на таком синдроме, который в последние годы активно изучается и даже выделен в отдельный синдром. Так называемый синдром усталых надпочечников. Он совсем, Этот термин совсем недавно появился у нас, но... Многие специалисты уже называют его болезнью 21 века в том числе. Почему его называют синдромом 21 века? Потому что мы живем сейчас с вами во времена бешеных скоростей, во времена постоянных стрессов. Наша жизнь каждый день преподносит нам какие-то «подарки», в кавычках, да? И воздействие на организм стрессов, тревоги, каких-то хронических заболеваний, переутомления на работе, повышенные нагрузки физические, психоэмоциональные, умственные, так или иначе приводят к синдрому усталости или синдрому истощения надпочечников. Какими признаками можно, при, каких, при, при появлении каких признаков можно заподозрить вот этот синдром усталости надпочников или синдром истощения надпочников? Смотрите. Постоянная усталость. По утрам трудно встать с постели, рассеянность, невнимательность, набор веса, особенно появление лишнего веса в области талии, так называемый спасательный круг. Дальше тяга к сладкой или соленой пище, безразличие ко всему, мышечная слабость, проблемы со сном, так называемые инверсии сна, невозможность заснуть, потом сонливость днем, ну ночью невозможность сонливость днем, дальше мышечная слабость, выпадение волос, другие проблемы различные. И вы знаете, я когда читала перечень вот этих вот состояний, которые могут быть при синдроме усталых надпочечников, ну, в кавычках, конечно, усталых надпочечников, понимала, что каждый из нас в какие-то периоды жизни обязательно испытывает вот такие состояния. И это серьезный звоночек. Почему? Вот мне понравился один тест который может понять, стоит ли идти с вопросом по нарушению работы э -э -э, коры надпочечников и в целом надпочечников к эндокринологу. Как понять, что, что надпочечники устали? Вот пять основных вопросов, которые нужно задать себе. Первое. Чувствуете ли вы усталость по утрам после 7 и более 7 часов сна? Чувствуете ли упадок сил в середине дня? Далее. Третье. Чувствуете ли прилив энергии по вечерам? Четвертое. Тянет ли вас на простые углеводы через пару-тройку часов после приема пищи? Замечаете ли вы нежелательные жировые накопления, особенно в районе живота, так называемый спасательный круг? Если на большинство вопросов вы ответили «да», то, конечно же, нужно обратить внимание на работу своих надпочечников. А моя цель сегодня насторожить вас, что если вы заметили у себя вот все те по тесту перечисленные мною признаки, конечно, вам нужно идти к эндокринологу и решать вопрос, нет ли у вас синдрома так называемых усталых надпочечников, или синдрома выгорания, или синдрома истощения надпочечников. Сегодня очень большое внимание учеными всего мира уделяется процессам метилирования. Что это значит? А метилирование – это процесс включения либо выключения генов. Сегодня генетика шагнула далеко вперед. Так вот, если будут нарушены процессы метилирования в организме, то, конечно же, так или иначе человек может привести человек может прийти со временем к синдрому хронической усталости опять же я не генетик и не буду сегодня глубоко погружаться в эту проблему но считаю своим долгом потому что ученые всего мира сегодня которые серьезно занимаются изучением синдрома хронической усталости уделяют этому процессу сегодня большое значение следующее состояние или отдельно вынесенные заболевания это митохондриальное заболевание. А, может быть, уже многие слышали, очень много сайтов сегодня есть, очень много информации есть в интернете. Но а, я попытаюсь доступным языком объяснить, что такое митохондриальное нарушение. А, собственно, производство энергии в каждой клетке нашего организма осуществляется митохондриями. Это они вырабатывают энергию для того, чтобы жила клетка, чтобы была физическая возможность человеку было выполнять физическую нагрузку или была возможность выполнять умственную нагрузку. И в зависимости от того, есть нарушение или нет в процессах работы митохондрий, тоже либо будет проявляться синдром хронической усталости, либо не будет проявляться синдром хронической усталости. А, иными словами, при пониженной работе митохондрий будет банально мало вырабатываться энергии. А раз мало энергии, значит вот она вам слабость, вялость, усталость и весь симптомокомплекс синдрома хронической усталости. Хочу э, зачитать и перечислить, правильнее сказать основные, типичные для митохондриальных заболеваний изменения в органах и системах и какие проявления могут быть. Ну, примерами могут служить, например, мигрени с мышечной слабостью. Далее. Наружная офтальмакплегия с нарушением проводимости сердечной мышцы и мозжечковой атаксии. Ну, это слишком научно. А, нарушения зрительные могут быть, нарушения ритма сердца могут быть, а мозжечковая атаксия может проявляться в виде шаткости походки. У меня, кстати, есть пациенты, которые часто говорят, я не вписываюсь в дверные проемы. У меня говорит, постоянно плечи синие, вот бросает в сторону. Вот это могут быть так называемая мозжечковая атаксия. Далее, периодическая тошнота, рвота. Опять же, с... Оптической атрофией, то бишь нарушение работы зрительного нерва, нарушение сетчатки серьезной, может быть низкорослость, может быть, инсультоподобные состояние, приходящие нарушение мозгового кровообращения, могут быть дисфункции поджелудочной железы, а также энцефала и миопатии, которые могут быть как с диабетом, так и без него. Дальше может развиваться глухота, может развиваться задержка развития, а иногда уже во взрослом состоянии, если начинает проявляться позже, потеря навыков тех, которые человек как бы приобретал на протяжении всей жизни. Вот как бы достаточно серьезный перечень тех нарушений, которые могут быть вызваны митохондриальными заболеваниями. Следующий целый блок проблем, который, в общем-то, я отнесла к неинфекционным причинам, да? хотя они могут сопровождать практически все инфекционные причины, это дефициты. Дефициты минеральных комплексов, полиненасыщенных жирных кислот, дефициты аминокислот, дефициты фосфолипидов. И э, мне очень нравится выражение, образное выражение академика Энгельгарта, Который в свое время говорил, витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. Что же является причиной гиповитаминоза в первую очередь? Сегодня выделяют целый блок причин. Конечно же, в первую очередь, это стресс. Во вторую очередь, это тяжелая физическая нагрузка. Кстати, тяжелая умственная нагрузка может приводить к повышенному потреблению, да не может а обязательно приводит к повышенному потреблению, в частности к витаминам группы В. Мозг, он самый жадный в этом отношении. Он много энергии потребляет, он, он и он много витаминов потребляет. Далее. Прием лекарственных препаратов. Очень много лекарственных препаратов может нарушать доступ витаминов. И некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. А вы знаете, я долго думала, останавливаться или нет, и решила все-таки тоже коснуться этой темы, но я думаю, что возможно... В будущем мы обязательно более подробно остановимся, потому что это тоже злободневная проблема и ее сегодня испытывает огромное количество населения. Я говорю сейчас о синдроме повышенной проницаемости кишечника или так называемом синдроме дырявого кишечника или синдроме нарушенного всасывания на слизистые кишечника. Этот синдром может приводить к, и обязательно приводит к серьезным дефицитам. У меня сейчас одновременно лечится несколько пациентов с аллопециями. Это либо очаговое, либо полное облысение. И вы знаете, при более глуби, глубоком обследовании оказывается, что у этих пациентов либо проблема с желудком, носительство хеликобактерной инфекции, там гастриты, язвы, либо присутствие паразитов, обязательно есть дисбактериоз, обязательно есть нарушение какие-то пищеварения, либо проблема поджелудочной железы с желчными протоками. А в итоге луковица фолликул, ну, фол, волосяной фолликул, сама луковица, дополучает вот того самого строительного материала, потому что в э, системе дефицита внутреннее постоянство организм он запрограммировано то что до последнего будет сохранять и уровень кальция к примеру там того же магния того тех же хондропротекторов в крови будет достаточный но волосяной фолликул будет при этом испытывать жесткий жесткий голод Говоря о проблемах дырявого кишечника или синдрома нарушенного всасывания слизистой кишечника, конечно же, я его высвечивала в свете гиповитаминозов в первую очередь. Но хочу отдельно остановиться на основных симптомах гиповитаминозов. Смотрите, слабость, утомляемость на первом месте. Дальше, анемия, кровотечение, дерматиты, нарушение функции нервной системы, причем различные. Нарушение работы, опять же, желудочно-кишечного тракта. Тут идет замкнутый круг. Одно поддерживает состояние другое состояние, другое состояние поддерживает первое и так далее. С одной стороны, нарушение желудочно-кишечного тракта приведет к гиповитаминозам, а гиповитаминозы еще больше э, нарушат работу э, желудочно-кишечного тракта. Нарушение остеогенеза, конечно, особенно для развивающегося организма. Конечно же, дефицит, в частности, витамина D, приведет к нарушению формирования костей. Нарушение зрения, нарушение физического и психического развития, если говорить о детях, или самочувствия, если говорить о взрослых. Ну и не хочу перечислять весь перечень заболеваний, сегодня они тоже внесены в отдельные назологические единицы, там связаны, в частности, там, тот же самый дефицит витамина С. Да, мы с вами много наслышаны, знаем о таком заболевании, как цинга. Но это только вершина айсберга. На самом деле дефицит витамина С приведет к серьезным нарушениям в сосудистой стенке, приведет к серьезнейшим нарушениям в работе иммунной системы, будет серьезный иммунодефицит. Что еще из неинфекционной природы может привести к синдрому хронической усталости? Конечно же, это хронические заболевания различных органов. Ну, сами посюдите, если у человека есть хронический гепатит с развитием цирроза, пусть даже неинфекционная природа гепатит, конечно же, сам по себе комплекс, э, вернее, комплекс симптомов, который характерен для хронического гепатита и для того же цирроза, он будет полностью вписываться в симптомо-комплекс синдрома хронической усталости. Та же самая ситуация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Конечно же, особенно у более старших лиц, хотя и в детской практике при пороках развития сердца там, тоже будет формироваться. То бишь я не буду подробно останавливаться на заболеваниях там, сердца, сосудов, легких. Там, приводящий к кислородному голоданию, не буду подробно останавливаться на заболеваниях желудочно-кишечного тракта, не буду подробно останавливаться на заболеваниях почек, но вы должны понимать, что серьезное заболевание хроническое так или иначе со временем или на старте сразу может сформировать у человека синдром хронической усталости. Далее, конечно же, это онкологические заболевания, именно онкологические заболевания есть даже такой термин в онкологии как раковая интоксикация обязательно приводит к серьезным серьезной интоксикации а уже интоксикация приводит к истощению организма и к тому же синдрому хронической усталости далее если говорить о заболеваниях неинфекционной природы конечно же нужно отдельно сказать о таком серьезном заболевании как целиакия когда Нарушение идет э, усвоение э, глютена, в первую очередь, клейковины, и э, это приводит очень быстро к синдрому так называемой абсорбции. Я еще буду возвращаться к этой теме тоже, но хочу, чтобы вы знали. Да, целиакию тоже нужно исключать, потому что э, целиакия всегда приведет к пан-дефициту всех витаминно-минеральных комплексов, а они уже в свою очередь приведут к синдрому хронической усталости, но и целиакия обязательно приведет к нарушению э, усвоения макронутриентов. Далее, а, любые аутоиммунные заболевания, в частности, такие как системная красная волчанка, там, ревматоидный артрит, э, э, ну, ну, в общем, практически вся группа, ревматизм, Вся группа аутоиммунных заболеваний может привести к синдрому хронической усталости. И это тоже то, о чем мы должны в первую очередь подумать и что исключить, если у человека есть симптомокомплекс синдрома хронической усталости. Ну, в 21 веке внесен еще так называемый синдром хронического воспалительного ответа. Человечество на сегодняшний день столкнулось с тем, что наш организм очень сильно... Повреждается, если в него попадают э, плесневые бактерии. А из внешнего мира, к сожалению, они могут попадать очень и очень даже агрессивно. и Вплоть до того, что если человек живет в условиях сырости, где есть плесень на стенах, или там э, употребляет продукты, которые лежали в холодильнике и заплесневели, а потом там где-то обрезал, срезал и употребляет. В жизни такое часто бывает, и это может приводить к хроническому серьезному э, отравлению и приводит к хроническому воспалительному процессу. Поэтому плесени это тоже сегодня достаточно темная лошадка с одной стороны, скрытая, выявлять их очень сложно, бороться с ними тоже сложно, и сегодня ученые тоже бьют тревогу по поводу того, что человеческий организм может подвергаться агрессивному воздействию плесневых токсинов. Ну и, э, наконец, мы с вами пришли к другой большущей группе заболеваний, так которые могут привести к синдрому хронической усталости. Это синдромы инфекционной природы. А вы знаете многие пациенты, сталкиваясь впервые и обнаруживая у себя синдромы хронической усталости, они в первую очередь начинают исключать инфекционную природу, а потом уже копаться в неинфекционной природе. Я думаю, что это нужно делать параллельно. Итак, первое. Конечно же, это вирусные гепатиты, парентеральные гепатиты, гепатиты В, С, Дельта, их там целый комплекс сегодня. Так или иначе, длительное персистирование в активном состоянии вируса в организме приводит к истощению организма, приводит к поражению работы печени, к поражению всех органов и систем. Очень часто, допустим, больным с хроническими гепатитами С, я сидя на приеме, объясняю, что это системное заболевание, которое названо просто гепатитом, но на самом деле есть целый перечень вне печеночных поражений гепатита С. И у меня есть несколько пациентов в практике, там, 10 лет назад, у которых был гепатит С выявлен впервые, после того, как он попал с почечной недостаточностью в, организ... в отделение, в нефрологическое отделение. О чем это говорит? Почки поражаются точно так же при гепатите С, как и печень. У меня есть пациенты, которые впервые были вы... у которых впервые был выявлен гепатит С после тяжелого нарушения работы щитовидной железы с формированием полного симптома комплекса синдрома хронической усталости, развитием тяжелого аутоиммунного тиреидита и потом случайно, эндокринолог, направив на тестирование на вирусные гепатиты, обнаружил, что гепатит С, причем давно текущий, активный там, эм, и так далее. Итак, можно приводить большое количество примеров, то бишь Хронические вирусные гепатиты С, Б, другие вирусные гепатиты, там, парентеральные именно, те, которые передаются не через желудочно-кишечный тракт, они так или иначе могут всегда привести к истощению организма, к нарушению работы различных органов и систем, к хронической интоксикации серьезной, к истощению иммунной системы, а самое главное, к серьезным поломкам в иммунной системе с формированием аутоиммунных заболеваний. А уже аутоиммунные заболевания раскрасят синдром хронической усталости в полной своей красе. Поэтому это первые, на мой взгляд, первые инфекции, которые нужно исключать при подозрении у человека синдрома хронической усталости. Второе заболевание, серьезное и грозное, которое мы должны обязательно исключать при синдроме хронической усталости, это туберкулез. Вы знаете, у меня есть много случаев, ну вот на ум приходит сразу яркий такой пример. Пять лет назад у меня была пациентка, которая полтора года ходила с классическим синдромом хронической усталости, с болями в мышцах, непонятными высыпаниями, с температурой субфибрильной. Она обошла ну, не менее там я не знаю, 30 различных специалистов, по кругу ходила. И кроме того, что выявлена была у нее какая-то непонятная лимфоаденопатия, и в конечном итоге все специалисты отправляли ее к психиатру, к психотерапевту, и говорили, что это у нее надуманная и субфибрильная температура держится из-за из ее там, тревожности, повышенной депрессии там, и так далее. А при глубоком обследовании оказалось, что у нее был вялотекущий туберкулез лимфоузлов. При этом... Бацилла Коха не выделялась, легкие были все время спокойны, а лимфоузлы э, вот давали такое вот состояние. Есть сегодня тесты, которые дают возможность исключить вне формы туберкулеза, и именно с ними чаще всего, хотя и легочная форма тоже, просто ее легче диагностировать, она тоже может привести к серьезному синдрому усталости. Э, иными словами, это будет больше синдром туберкулезного истощения. А вот вне легочной формы туберкулеза крайне сложно диагностировать. Но на старте сразу скажу, и Диаскин тест прекрасно с этим справляется, он дает возможность выявить скрытые формы, и тот же квантифероновый тест, и тест тест под это вот основные три теста, которые дают возможность именно исключить скрытые формы туберкулеза. И дальше хочу подробно следующее целый перечень заболеваний, это паразитарные заболевания. Мы уже как-то записывали видеоролики о паразитарных заболеваниях. Это тоже, как я говорю, враги невидимого фронта. Они прячутся от иммунной системы, диагностировать их очень сложно, не все могут диагностироваться в обычных средах, там, в слюне, в моче, в кале там, и так далее. А, ИФА исследования в иммуноферментном анализе не на всех паразитов разработаны, а только там на, наиболее там распространенные. Но а, хочу сказать, что, наверное, интересно будет, если приведу несколько примеров из своей практики с классическими синдромами хронической усталости, которые развились у пациентов, это вот в, в моей личной даже практике. У пациента был цепень, цепень не буду останавливаться, есть разные цепни, там бычь, свиной цепень, дефилобатриозы там, и так далее. Так вот, у пациента был цепень, который он работал на мясокомбинате, употреблял в пищу периодически, пробовал там сырое мясо, в общем-то, чем заразился и в конечном итоге около 11 метров отошел у него цепень, но предварительно молодой мужчина, ему было 28 лет, высокий, более двух метров, там около двух метров ростом был, да, метр девяносто или 98 восемь до двух метров. И весил он на тот момент до начала заболевания 118 килограмма когда он пришел ко мне, у меня был... у него было 72 килограмма. Конечно, это было за четыре месяца наступило такое жестокое истощение, его, его там колыхало, ему было плохо, вот. Но при обследовании были выявлены эти паразиты, в общем-то, адекватное лечение привело к тому, что человек восстановился и синдром усталости ушел. Всей своей поверхностью, всеми этими метрами, точно так же лентец высасывал и витамины, и минералы, и аминокислоты, и жиры в том числе. Конечно, человек ничего не дополучал и, соответственно, имел серьезный, э, серьезный дефицит и, соответственно, серьезный синдром, серьезный синдром хронической усталости. Но если говорить о тропических паразитозах, а сегодня, ну, может быть, разве что с пандемией немножко перестали люди так мигрировать. А так вот эта вот миграция на отдых туда-назад модным стала ездить в Африку, в тропики. А в моей практике тоже были случаи, когда пациенты, приехав из тропиков, и непонятные паразиты, у нас даже диагностика на них нет, и непонятные паразиты, скорее всего, почему говорю, скорее всего, потому что сразу возникает образ одного пациента, который моряк, и который э, ходил в рейсы, и там, значит, э, где-то там в Гонконге накупался очень активно, и потом приехал там больной, и ему конкретно мы проводили терапию ксювантибус. Потому что, что это значит? На всякий случай. Потому что все косвенные признаки паразитозов были, а явно ничего мы найти не могли, используя там рутинные, общеклинические методы исследования, инструментальные. Но после трех курсов лечения на всякий случай противопаразитарного у него ушел синдром усталости, апатия, сонливость, мышечные боли ушли, аллергические проявления ушли, выпадение волос прекратилось ломкость ногтей прекратилась, ну, в общем, и высыпание там в полость рта, вот вам, казалось бы, банальный противопаразитарный курс. Ну, я достаточно долго, более, наверное, 25 лет серьезно занимаюсь проблемами паразитозов, поэтому, конечно, ограничиться там, у, меня, у нас сегодня немножко другая тема, ограничить только вот этими случаями, но и тот же токсокороз, и тот же хинококос. и... Тот же апистархоз. Любые из этих тканевых паразитов, которые достаточно широко сегодня представлены на территории Российской Федерации, конечно, они тоже могут так или иначе вызвать и поломки в иммунной системе, и формирование синдрома усталости у пациентов. И, соответственно, они требуют либо исключения, либо лечения. Ну, наверное, о паразитах пока больше не буду говорить. Далее. Говоря о заболеваниях инфекционной природы, я бы отнесла еще, которые могут привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и, соответственно, нарушение всасывания нарушение нарушения микронутриентных, так сказать, запасов в организме, я бы привела такую банальную сегодня инфекцию, как хеликобактерная инфекция. Да, она более 20 лет активно изучается во всем мире. Да, сегодня есть много мнений, да, распространенность очень большая. Да, многие врачи склонны думать, к тому, ну, приходить к выводу о том, что нет необходимости лечить это заболевание. Но я, с одной стороны, как инфекционист думаю, да, с другой стороны, как иммунолог. Если думать с точки зрения иммунологии, то до тех пор, пока запас прочности иммунной системы будет сохраняться, можно оставить в покое эту инфекцию. Если человек не доходит до гастрита, до язвы, до каких-то хронических заболеваний, до формирования полипов, наконец, хронической язвы рака желудка, то можно оставить в покое. Но мы с вами должны понимать, что вот если человек туда не доходит, то он должен благодарить свою собственную иммунную систему или запас прочности, или то, что он получил по генетике от своих родителей. Потому что сама по себе она редко приводит к крайне тяжелым состояниям. А вот в совокупности с другими проблемными э, ситуациями она может серьезно повлиять и э, дополнить вот ту каплю, которая переполнит чашу, э, формируя синдром хронической усталости. Ну вот, понимаете, говоря вам об одном о другом, я так или иначе, как вы видите, возвращаюсь к проблемам неинфекционной природы. Вроде бы, как и говорю об инфекции, но при этом возвращаюсь к проблемам неинфекционной природы. Да, это именно потому, что, как правило, когда начинаешь работать с пациентом, который имеет уже синдром хронической усталости, как правило, у него целый клубок проблем может быть, не одна, а несколько. И все они могут быть неярко выраженные. И вот эти неярко выраженные проблемы могут сами по себе каждый раз добавлять чего-то в патологическое состояние или нарушенное состояние в организме человека. Ну, по инфекциям двинемся дальше. Хроническая болезнь Лайма. Для нашего региона, в частности для вот, Липецкой области, достаточно актуальна болезнь Лайма, потому что у нас проживают в лесистой части а, ксодовые клещи, которые могут являться переносчиками а, болезни лайма и, как правило, мы обнаруживаем и каждый, каждое лето, там, начиная с весны до поздней осени, регистрируем больных с баррелиозами, вот, в частности, с болезнью лайма. Но я хочу поговорить не об острой болезни Лайма, когда пациент увидел, что его укусил клещ, и он, зная всякие там нюансы, что это может быть опасно, идет там в кабинет хирургический, там просит, чтобы его там убрали, или если сам снимает аккуратно, без нарушения целостности, и несет в службы санэпиднадзора, то это один момент. Тогда как бы не упускается случай, но бывают ситуации, когда человек не знает о том, что его укусил клещ. Либо он не успел до конца присосаться, а своевременно там, своевременный душ там, привел к там, А заражение уже наступило. Вот буквально на прошлой неделе у меня была пациентка с огромной эритемой, которая характерна для болезни Лайма, а четко связывает заражение в начале сентября, когда была на даче, и не исключает, что тогда, возможно, укусил ее клещ но она не лечилась по декабрь месяц включительно. Вот она угрожаема, в частности, в том, что, вернее, по той ситуации угрожаема, что может развиться хроническая болезнь Лаймана. Далее, целая группа вирусных инфекций, которая может привести к синдрому хронической усталости. Ну, в частности, это могут быть энтеровирусы, ЭК, Коксаки, особенно САКИ Б либо эховирус. Это те вирусы, которые могут вызывать вялотекущий медленный, медленно прогрессирующий энцефалит, который так или иначе со временем всегда будет приводить к синдрому хронической усталости. Если есть проявление энцефалита энтеровирусного, то в, при длительном течении, при значительно длительном течении, он всегда сформирует развитие синдрома хронической усталости. Конечно, там будут свойственные специфические симптомы. Могут быть полирадикулонейропатии, могут быть какие-то приходящие, либо длительно повторяющиеся порезы. Может развиться заболевание, очень похожее на рассеянный склероз. Может развиться состояние, при котором может развиться либо частичная парализация, либо полная парализация. Но это все будет медленно текущий прогрессирующий энцефалит конечно же, потом миелические нарушения, нарушения мышц, могут быть вторичны, но в первую очередь эти энтеровирусы поражают нервную систему. Далее, какие еще инфекции мы можем заподозрить при синдроме хронической усталости? Это парвовирус. 50% населения может носить его в себе, в так называемом скрытом состоянии, но при каких-то проблемах иммунной системы он может активироваться и тоже приводить к полному ну, к к развитию всего симптома комплекса синдрома хронической усталости. Он тоже требует исключения, если он есть, конечно, требует дополнительного обследования, дополнительного лечения. Далее, хронические хламидийные инфекции. Я сейчас хочу говорить вообще о хламидиях. Есть хламидии, которые передаются половым путем, так называемой хламидии трахоматис, но есть хламидии, которые стоят в градации орнитозов, передаются воздушно-капельным путем от перелетных домашних птиц, и есть хламидии пневмонии, хламидии пситоци, это вот они как бы респираторные хламидии отдельно. На самом деле и те и другие могут серьезно истощать иммунную систему, и могут серьезно приводить в целом к истощению организма и сформированию форми синдрома хронической усталости. Если говорить о хламедийной инфекции, то она тоже требует обследований и дополнительных исключений, опять же, если есть на то определенные, определенные симптомы. Но о чем еще важно сказать и о чем, может быть, более подробно нужно поговорить, это о герпесах. Не случайно 21 век называют еще и веком герпесов. А герпесы – это те инфекции, которые сегодня, в общем-то, ну, вышли на первый уровень в плане проявления себя. Я имею в виду, в первую очередь, герпесы ну, вот первого типа. Это тот герпес, который высыпает губы нос. И он может явно проявляться, человек об этом знает. И если он рецидивирует чаще, чем два раза в год, то, соответственно, уже есть проблемы какие-то со стороны иммунной системы. И человек должен об этом задуматься. Далее, герпес второго типа. Это половой герпес. Он может высыпать на половых органах, иногда на промежности, на ягодицах. И он тоже может вызывать... Если часто рецидивируют истощение с одной стороны иммунной системы, с другой стороны сам будет проявляться уже, когда будет истощена иммунная система. и уже когда наступает истощение иммунной системы, соответственно может формироваться и параллельно тоже синдром хронической усталости. Далее герпес третьего типа. Вирус э, вариацелия, вирус ветря... ветри... э, ветряной оспы, вирус зостер, это все будет э, вирус герпеса третьего типа, это все его синонимы. Как правило, в детской практике э, человек, заболевая первый раз вирусом э, герпеса третьего типа, переносит банальную ветрянку, а потом в случае рецидивирования, он может проявляться уже как опоясывающий лишай, как герпес зостер и так далее. Далее герпес четвертого типа это вирусы Пштейнбар. Я сейчас озвучу вот несколько вирусов, с которыми напрямую связывают синдром хронической усталости. Это будет четвертый, шестой, седьмой тип герпесов. И пштейн инфекция на сегодняшний день тоже неплохо изучена. Это инфекция, которая сама по себе может длительно пребывать в активном хроническом состоянии. И Эпштейн-бар инфекция, она может как бы в организме человека проявляться в виде нескольких ипостасий. в острой фазе это будет классический инфекционный мононуклеоз там с высокой температурой с лимфатическими узлами увеличенными там с тяжелой ангиной с налетами там, э, с синдромом интоксикации тяжелым с высокими там, с большими э, с головными болями с высокой температурой уже повторилось вот, э, слабостью но э, чаще всего если человек переносит вот такую острую инфекцию то там быстро начинают вырабатываться большое количество антител и санация идет достаточно быстро, хотя тоже не факт. Но могут быть скрытые формы, могут быть стертые, а могут быть хронические. Очень часто мы выявляем уже по старту, уже когда человек приходит с синдромом усталости, мы выявляем у него в активном состоянии Эпштейн-бар-инфекцию и, конечно, она требует обязательного лечения. Чем неприятный герпес именно Эпштейнбарда, собственно, и шестого типа, и седьмого тоже? Это инфекции, которые поражают, собственно, лимфоциты. Это те клетки, которые призваны в первую очередь бороться с вирусами, с теми же паразитами. Да, касаясь работы иммунной системы, я уже говорила о паразитарных инвазиях и простейших, там, глистных инвазиях то звено иммунитета, которое отвечает за противовирусную защиту, оно же отвечает за противопаразитарную защиту, и тоже же звено иммунитета отвечает и за противоопухолевую защиту. И вот теперь смотрите, если у человека активировались герпесы, то нужно искать причину, что внизу, почему они активировались. И знаете, в моей практике очень много случаев, когда э, есть сочетанные инвазия плюс активация вируса. Ну, то бишь, э, какой-нибудь хронический паразитоз, особенно тканевой и на этом фоне активация герпес вирусной инфекции проводим адекватную противопаразитарную терапию даем иммуномодуляцию восстановление иммунитета и герпесы уходят а параллельно со всем этим уходит и синдром усталости но говоря о герпесах я могу тоже очень много привести клинических симптомов вернее клинических примеров но вот вспоминается один яркий очень случай, когда у меня была пациентка, это было 8 лет назад, которые поставили диагноз «рассеянный склероз». И это была молодая женщина, 33 лет, которая практически не двигалась, у нее практически отказала одна нога, и она могла только сесть в постель и потом лечь и это была стрессовая ситуация серьезная для всей семьи, муж как мог там ее поддерживал, а у нее была ситуация уже такая, и психоэмоциональное настроение такое, что она реально жить не хотела. И когда я стала работать с ней, выяснять там все эти причины, да, она сказала, что с детства ее мучает стафилококковая инфекция, что с раннего детства вот у нее был стафилокок. И на сей раз при глубоком обследовании он у нее опять выявился постоянный и в калийно-дисбактериоз был, и в носоглотке был. Но при обследовании мы выявили у нее и эпштейн инфекцию в очень активном состоянии. И это было и в крови, и в слюне выявлен вирус. Надо сказать, что у нее были выявлены лямблии, которые, соответственно, тоже привели к нарушению всасывания, синдрому дырявого кишечника, вот о котором я говорила раньше. А почему мы решились с ней работать? Потому что очень было сомнительно о классическом диагнозе рассеянный склероз, потому что МРТ-картины, они были ну, не ярко выражены в пользу. Но там ситуация в пользу, я имею в виду, рассеянного склероза. Но там ситуация усугублялась тем, что она начала принимать гормоны. И на первом этапе, первые несколько месяцев ей было неплохо. Сначала ей хватало гормонов, которые кололи там раз в полгода. Потом раз в три месяца, потом раз в месяц, потом раз в две недели. А потом она уже села на них каждый день. Но тут замкнутый круг. Гормонотерапия, иногда мы ее называем терапией отчаяния, да? Это терапия, которую мы назначаем исключительно, если четко подтвержден, допустим, диагноз рассеянный склероз. Да, человек тогда нужно поддерживать там гормональными препаратами. И вот э, она вдруг дала целую серию заболеваний, гнойно-септических там, пошли фурункулы, вот с этим, собственно, они ко мне-то и обратились, с чего все началось. И при этом она мне говорила, что стафилокок у нее всегда. Но как только человек какой-то период длительно принимает гормоны, конечно, иммунка сразу угнетается и начинает активироваться вся, как я говорю в таких ситуациях, по сленгу хронь. Хронический стафилокок, вот он активировался, хронические герпесы, вот они активировались, нарушение микробиоты, вот они произошли, кандида разрастается прекрасно, вот говорят, растет как на дрожжах. Так вот. А гормоны являются для кандиды теми дрожжами, которые тут же будут бурно ее проявлять. Это тоже целая темная лошадка и, и, и целый комплекс, можно говорить, целую тему посвятить кандиде. Это тоже очень интересное целое направление. А, так вот, монотонно мы ее свели с гормонов на свой страх и риск. В паре работала с неврологом, которая и в первую, первая после восьми специалистов и профессоров в том числе, Впервые заподозрила у нее отсутствие рассеянного склероза. Говорит, вы не совсем вписываетесь в клиническую картину. Сначала мы ее сняли с гормонов. Потом провели противопаразитарный курс. Потом провели противовирусную терапию. Потом провели иммуномодулирующую терапию. Восстановили микробиоту. Все это длилось в течение года. В итоге через полтора года женщина вышла на работу. Полностью ушла с инвалидности. Сама перемещалась. Ну чего ей стоило заново учиться ходить? Потому что атрофия мышц суставов, хрящевой ткани, наступила из-за длительной обездвиженности. Вот это те хотя это тоже был классический синдром хронической усталости. Но вот какой клубок и какой комплекс может быть, приказалось бы всего по чуть-чуть, и неправильная тактика ведения пациентки только усугубила это состояние, вот в частности, как с теми же гормонами. Говоря об инфекционной природе синдрома хронической усталости, а, живя сегодня в эпоху вот вперед так сказать пандемии обязательно нужно понимать что синдром хронической усталости может вызвать и перенесенная коронавирусная инфекция причем независимо от того какая форма легкая средняя, тяжелая тяжелая либо крайне тяжелая либо вообще стертая поэтому а, Дополнительно, обязательно мы снимем ролик еще о постковидном синдроме и о синдроме хронической усталости, который может развиться, и о синдроме истощения даже, там более будет характерен синдром истощения для а, постковидного периода, но это будет отдельная тема. Поэтому, если вам было интересно, я рада была для вас работать, я хочу сказать, что вот так емко собранную информацию вряд ли вы копаясь на других сайтах, сможете собрать ее. Но если вам помогут вот эти данные, которые я вам сейчас озвучила, для того, чтобы вы могли до конца разобраться в своих проблемах и понимать, к какому из специалистов пойти или хотя бы в каком направлении проводить исследования для того, чтобы исключить то или иное заболевание, то я была, буду очень рада и понимать буду, что я не зря поработала. Хотелось бы, конечно, от вас обратной связи, пишите нам, э -э оставляйте ваши отзывы, мы будем рады, если вы нас слушаете и вам это нравится.